Друзья мои, всем привет! Александр снова с вами. Видео сегодня начинается с необычного места. Да и вообще, в принципе, оно будет необычное. Сегодня будет довольно интересный автомобиль. Я вам покажу, покажу немного цен. И, собственно, что я решил сделать. Это мой автомобиль. Все прекрасно его знают, то что я на нем езжу. Езжу на нем уже два года. Я решил его продать. Но я знаю то, что будете материться, будете ругаться, вот но я хочу попробовать его разыграть честно я не знаю что из этого получится поживем посмотрим задумка такая оценила данный автомобиль в 2 миллиона 100 тысяч рублей я считаю то что это нормальная адекватная цена за пробег там сколько 30 35 тысяч пробег на автомобиле 2 миллиона 100 тысяч так вот что нужно будет сделать просто приобрести себе номерок номерок стоит 3000 рублей как только соберется необходимая сумма розыгрыш произойдет в прямом эфире подвоха никакого не будет я открыл специально карту сбербанка для этого дальше ребят какая история если даже по какой-то причине не соберется такая стоимость вниз не соберется такой стоимости то будут либо очень очень крутые призы либо ну будет все зависит от того какая сумма соберется если хватит денег на приобретение какого-либо автомобиля то я приобрету для вас автомобиль я приобрету для вас автомобиль и мы его с вами разыграем ребят подвоха абсолютно никакого нет вот зуб даю честное слово я просто решил то что так так будет намного интереснее. Поэтому а, во-первых, условия условия это быть подписанным на мой канал. Обязательно, подписка у вас должна быть открыта. Условия простые. Карта Сбербанка будет прикреплена. Под этим видео переводите деньги, а, пишите мне в WhatsApp и выбираете себе номерок. То есть там говорите сотый номер, спросили, я вам ответил: Сотый номер свободен поэтому ребят давайте поддержите меня вот посмотрим что из этого получится но ну, а сейчас на авторынок покажу интересный автомобиль и покажу немного цен напоминаю занимаюсь помощью при покупке авто... кстати кстати что я хотел сказать меня начали с кем-то путать то что канал у меня кто-то украл еще что-то ничего подобного телефон у меня 18 914 321 -13 64. по 5 по 10 по 15 по 20 тысяч рублей за осмотр автомобиля я не беру я беру за осмотр автомобиля 2000 рублей в общем гол на авторынок смотрим интересный автомобиль смотрим цены разыгрывая моего форика всем приятного просмотра ну собственно вот он данный интересный автомобиль попал мне на проверку ребят я думал это реально больше версия хаслера это suzuki xb 18 год 4 wd гибрид real time он такой пыльненький поэтому поверьте вот когда вот он будет чистым будет смотреться намного лучше просто такой небольшой краткий обзор сзади сиденья у него к сожалению тоже сложены я обязательно найду на рынке такого плана автомобиль чистенький и обязательно его сниму но мне он понравился именно внешне да он больше хаслера а у него хорошее такое прям хорошее оснащение интересного плана салон он у него большой комфортный режим езды здесь такие вот тумблера всеобщее клёво и посмотрите сколько места то есть ну я блин подогрева сидений есть гибрид 4 в.д. ребят но стоимость автомобиля это 2018 год а стоимость данного автомобиля 1 миллион хотел сказать 800 тысяч 1 миллион 100 тысяч рублей кожаный руль у него идет подстаканники ну в принципе все, все как положено, скажем так. Пробег 30 тысяч, 1 миллион сто тысяч рублей. Давайте немного поснимаем на вот этой стоянке то, что здесь есть. Та инбокс у нас тринадцатый год, 500 тысяч, четыреста девяносто девять тысяч. Вот многие спрашивают, что купить мне из кейкаров? Вот, пожалуйста. N box кастом машины грязные после снега вот н 1 довольно неплохой автомобиль но редкий несколько автомобилей таких я отправлял сейчас посмотрим стоимость данный автомобиль относится тоже к такой категории не сильно не сильно дорогих автомобилей а стоит он всего 420 тысяч этот автомобиль 2013 года выпуска да стоит 14 год за 490 тысяч рублей есть days есть митсубиси он на штатном литье течь в обвесе, то есть у него хорошая комплектация райдер outage ценник озвучил еще один стоит тринадцатый год 495 тысяч стоил стоит 470 выложили аукционный лист но пробег 158 тысяч сомневаюсь что он здесь крученный вот но в любом случае в любом случае нужно проверять посмотрите машины есть стоянка диамант. многие не знают то что есть такая стоянка поэтому ходите ищите смотрите 14 год 4 ВД, стоимость 505 тысяч Еще один кей-кар тоже 4 воды, но стоимость здесь не указана. бокс GL комплектация 730 тысяч. Приветствую. Грязная все, грязная после снега, надо отмывать. 1 смотрят машинки, смотрят. Смотрите еще одна. Honda One. 450 тысяч стоит. Самый дешевый, наверное. Кейкар. Альта. 410. 17 год. Лежит аукционный лист. Пробег 114 тысяч. Оценка 4 балла. 405 тысяч. 16 год. Танта. Друзья, сегодня такой маленький, маленький, небольшой обзор. Вот эта вот стоянка. Раньше, когда возили бонги, ванеты, когда пошлины, когда цены на них не такие были, вся забита была, вся. Сейчас, сейчас, к сожалению таких автомобилей очень мало вот и сейчас стали брать больше nissan nv200 но а в чем минусы nissan nv200 минус в том то что 4 воды они пошли с 2018 года ну и центральная стоянка смотрите автомобили есть ребят говорю на сегодня такой небольшой краткий обзор поэтому всем спасибо кто досмотрел до конца всем на сегодня пока